Недавно было объявлено, что испытания перспективной гиперзвуковой ракеты «Циркон» на надводных кораблях успешно завершены, и скоро она будет принята на вооружение. После этого промышленности флот продолжит работы по новой модификации этого ракетного комплекса, предназначенной для подлодок. Эти работы завершатся к 2025 году и приведут к перевооружению кораблей двух типов. Первый штатный носитель. 4 октября 2021 года многоцелевая АПЛ «Северодвинск» проекта 885 провела сразу два пуска опытных ракет «Циркон» из надводного и подводного положения. Вскоре после этого в СМИ появились сведения о дальнейших работах в этом направлении, сроках их завершения и планах по развертыванию ракет. Впрочем, информация была получена прессой от неназванных источников, а официальное подтверждение отсутствовало. В начале ноября ТАСС сообщила, что первым штатным носителем новых ракет станет многоцелевая подлодка Пермпроекта 885 метров, предназначенная для Тихоокеанского флота. Это пятый «вымпел» типа Ясенем, и по своей конструкции он будет немного отличаться от предшествующих. Сдача корабля флоту запланирована на 2025 год, позже другой источник ТАСС в промышленности уточнил планы по проведению новых тестовых пусков. Он утверждает, что летно-конструкторские испытания «Циркона» на подводных лодках возобновятся не ранее 2024 год. Следующие пуски будут проводиться с первого штатного носителя в лице АПЛ «Перм». Вскоре ТАСС раскрыла возможные планы по «Перми» и «Циркону». Государственные испытания подлодки и гиперзвуковой ПОК предполагается завершить в 2025 году. После этого корабль войдет в состав ВМФ и на вооружение будет принята новая модификация ракеты. Несколько дней назад стало известно, что Государственная комиссия, изучив результаты проведенных испытаний, рекомендовала принять ракету «Циркон» на вооружение надводных кораблей. В этом контексте СМИ упомянули модификацию ПОК для подлодок. Утверждается, что планы по ней не изменились, испытания возобновятся в 2024 году и в 2025 она будет принята на вооружение. ВМФ России в средней и дальней перспективе будет иметь не менее 9 АПЛ проекта 885-М. Три таких корабля уже построены и переданы флоту, еще один может пройти испытания и поступить в состав ВМФ до конца этого года. Пять следующих вампилов находятся на разных стадиях строительства. Закладка двух последних подлодок состоялась летом 2020 года, а их сдача запланирована на 2027-28 годы. Ранее неоднократно сообщалось, что все ясени в будущем станут носителями современных и перспективных вооружений, включая ПОК «Циркон». Головная подлодка «Северодвинск» исходного проекта 885 в прошлом году показала подобные возможности став опытовым кораблем для проведения первых испытаний. Следующим носителем гиперзвукового оружия, как сообщается, станет перм проекта 885М. Как будет производиться перевооружение предыдущих Ясений М, неясно. Однако очевидно, что теми или иными путями все подобные корабли получат новые ракеты. Необходимость этого очевидна, а принципиальная возможность уже была показана испытаниями ракет на Северодвинске. По известным данным, каждая АПЛ проекта 885-М несет 8 универсальных пусковых установок. Установка вмещает до 4 по коникс или ЦИРКОН, также возможно применение изделий семейства Калибр. Таким образом, ясени уже сейчас являются гибким и эффективным инструментом, а получение новых ракет третьим 22 значительно повысит все их показатели. Глубокая модернизация. Несколько лет назад было объявлено, что имеющиеся у ВМФ многоцелевые АПЛ проекта 949-ААНТЭЙ пройдут модернизацию по новому проекту 949-АМ. Предусматривается замена и обновление ключевых систем, а также полноценное перевооружение с использованием современных и перспективных ракетных комплексов. О проекте 949-АМ и его возможностях недавно напомнила РИА Новости. 11 января, ссылаясь на свой источник в оборонном комплексе, оно написало, что модернизированная подлодка сможет нести до 72 крылатых ракет типа «Калибр», «Оникс» или «Циркон». Кроме того, на борту корабля останется минная и ракета-торпедное вооружение. Соответственно, общий боекомплект такой АПЛ будет включать ОК. 100 йод Различных изделий. Это сделает обновленные антенны наиболее вооруженными представителями наших подводных сил. Источник указывает, что даже неполный ракетный залп такой подлодки сможет гарантированно уничтожить авианосную ударную группу потенциального противника. Ремонт и новое оружие первым представителем нового проспект 949 АМ станет подлодка Иркутск Тихоокеанского флота. Сейчас она проходит соответствующий ремонт и модернизацию на дальневосточном заводе «Звезда». Возвращение этого корабля в строй запланировано уже на 2022 год, на том же предприятии уже начаты аналогичная работы на АПЛ «Челябинск» из состава ТОВ. Их завершат не позднее 2025 год. В дальнейшем планируется модернизировать все оставшиеся подлодки. Помимо Иркутска и Челябинска в составе Северного и Тихоокеанского флотов, имеется 5 АПЛ проекта 949А. Они отличаются достаточно большим возрастом и должны регулярно проходить ремонт и обслуживание. В порядке плановых мероприятий их проведут и через модернизацию. За счет этого удастся не только нарастить боевые возможности, но и продлить сроки службы, как минимум на 10 лет. Проект 949-АМ предусматривает массу нововведений, включая переработку комплекса вооружений. Так, в 24 бортовых контейнерах, Изначально сделанных под ракеты «Гранит», размещаются новые универсальные пусковые установки для современного оружия. Каждый контейнер будет вмещать три ракеты нужного типа «Калибр», «Оникс» или «Циркон». Таким образом, работы по «Циркону» продолжаются и приводят к желаемым результатам. Испытания ракеты на надводных платформах завершены, и в ближайшее время она будет принята на вооружение. Также будут продолжены работы по варианту изделия для подводных сил. Параллельно кораблестроительная отрасль будет готовить носители для таких ракет. Согласно новостям последнего времени, в испытаниях Циркона с подлодок будет значительный перерыв. После успешных октябрьских пусков продолжаются опытно-конструкторские работы, и следующие старты будут осуществляться уже со штатного носителя в виде АПЛ Пермь. Однако пока неизвестно, насколько подобные сообщения СМИ соответствуют реальным планам Минобороны. Вполне возможно, что следующие летные испытания пройдут ранее названных сроков и без привлечения Перми. Как именно теперь будут идти испытания и другие работы, достоверно неизвестно. При этом очевидны последствия нынешних программ и проектов. Ракета 3 М 22 для подлодок будет доведена до принятия на вооружение и постановки в эксплуатацию. К тому времени в составе ВМФ уже будет несколько новых и модернизированных подлодок, способных нести это оружие. По результатам выполнения текущих планов, в распоряжении Северного и Тихоокеанского флота будет 9 многоцелевых АПЛ типа Ясени порядка 5-7 модернизированных антеев. Они смогут нести десятки ракет современных типов, в том числе гиперзвуковые цирконы, что даст им особые возможности и позволит сохранять высокие боевые качества в течение длительного времени. Однако подобный рост боевых показателей подводного флота пока остается делом будущего.